Самой. Италия? Нет, это Старый Оскол, 21 век, 2021 год, 17 марта. Ого, я даже не знал, что у в Осколе есть такие прекрасные места. Ну, подожди, ты знал. Помнишь, нашу самую первую встречу с Ночами еще в 2020 году? И тогда мы были в Мертвом лесу, в самом Осколе, а это полумертвый лес, ему более 70 лет. Ого. С тобой я все больше и больше узнаю интересных фактов о своем городе. Вперед! Я вывелитель времени, я хочу создать искусственную комнату. Господи, придется разбираться, я уж... Я на месте. Это всего лишь столб с сиренами. Вероятно, сломанный. Сейчас починю. Доктор! О господи! Я же говорил, на этот раз никаких монстров не будет. Да, это прекрасное место. Земника вкусная. Я и человек, но спутница того, кого ты недавно бил. Назвать его имя? Называй. Доктор. Да, тебе страшно. Он выберет у Почему ты разговаривал с немецким офицером? И где мы вообще находимся? Это похоже на войну 1941 года. это 1943, 1 апреля. Я разговаривал с немецким офицером, даже генералом, чтобы привлечь его к Советскому Союзу и его армию. И у меня получилось. Но мне нужно сделать две вещи. Первое, это найти и обезвредить бомбу где-то здесь в воде. И второе, это найти карты, о которой мне рассказал генерал. Ого! А это... Вперед, у нас очень мало времени. Левый или правый? Думай, доктор, думай, доктор, думай, доктор. Так, черт еще великает. Значили ЦРВ Я заслужила с этими дами Ах, Я не знаю, сколько это ты, но я здесь больше Пяти месяцев Я вою здесь В Белгороде Ах, И кстати Мой гипноз снова мне помог Так как если бы я не рассказала про гипноз Ты думаешь, кто-то бы меня послушал, Ребенка? Но когда я их загимнетизировала, они думали, что я взрослый мужчина нет, я же все время не. Меня приняли. Доктор, мы тут уже пятнадцать минут сидим. Когда ты уже закончишь? Так, сейчас секундочку, Они должны быть здесь. Подожди. И насколько мы засряли в этом времени? Вот. О, серьезно? Ты их даже не прочтешь? Раскатались. Ладно. Подожди. Это не испортит время. 5 августа 1943 года Белгород освобожден. 5 апреля 1943 года Белгород чист и свободен, но благодаря неизвестному солдату известна только его кличка Доктор. Его фото разосланы по всему Советскому Союзу. Кто видел его в лицо, воз бы доложить в пункт новостных отделений. <зас> О, нет, нет, все в порядке. Нет, нет, Нет, нет, нет, нет, все точно в полном порядке. Я же знаю, что я делаю. Ах, ты посмотри на это. Бежим к ней. Неужели? Как я рад тебя видеть. Вот, доктор. Прошло более семи месяцев, как я здесь нахожусь. Сиреноголовый. Я скрываюсь. Где все это время был ты? Доктор, а что происходит? Куда мы постоянно перемещаемся? Это... Скорее всего... Сирена головы. Что ж, доктор Давай теперь отправимся в мое убежище Это, кстати, вещь, которая... Это единственная вещь Единственная вещь, которая дает мне тепло и электричество я добываю их у гибролюдей они появляются здесь раз в месяц Женя пойдем что там стоит? что это поселение если на голову их не трогает да на вид кажется, что это простое мирное поселение, но это все заброшено. Там даже не осталось никаких ценных вещей. Я, честно, не понимаю, что, что здесь происходит. Я выбрал один себе домик и там я укрываюсь от киберлюдей. Он перешел уже все границы. Но срочно нужно поймать и арестовать по всем законам. прибор. Даже не сейчас секунду. Послушай, тут такие проблемки у меня. Этот прибор, я еще нашел из Тарнис. Так, доктор, вот возьми пока сидушку. Да -да. Я тебя внимательно слушаю. Ну, вот так вот я устроился за 7 месяцев. Выбрал вот такой вот небольшой домик в центре этого поселения. Как видишь, тут много всякой всячины, везде беспорядок. Просто хоть эти дома и заброшены, но я часть частенько прохожу, нахожу еду, вот, хлеб, тут нахожу какие-то приспособления. все пытаюсь найти отсюда выход, но это как будто бесконечно. Черт. Да, кстати, э, как ты думаешь, уже заметил, тут есть ноутбук, да, без Wi-Fi, играю с калькулятором, но это не важно. Вот, пишу тут планы, пишу э, э, распланировку всех домов, в общем, пытаюсь как-то отсюда выбраться Ну вот пока что ничего не получается Но сегодня я так рад, я тебя встретил ну, я думаю вдвоем что-то придумаем Честно, Женя, пока у меня нет такого плана Ну ты не расстраивайся, я обязательно что-нибудь приду. придумал Всегда придумывал И эта ситуация не такая уж и критичная Тем более, что... Тем более, что сейчас еще Как я вижу, не ночи, если на не придет прямо сейчас и мне пока нужно Измерить до конца Регулятор кислотности этого места. Да, кстати, в дом я не могу зайти, так как э, я не знаю, как зайти, я пытался что-то делать. Ну, все без толку. О, Господи, доктор, ты не представляешь, как мне было тяжело. Да и сейчас не лучше договариваюсь. Сплю под э, столом, я все боюсь, что не найду вовсю. И... Сиреноголовый как же мне про него забыть? Он тоже ищет меня. Я вскрываюсь, но... Нет, с каждым разом мне кажется, что все без уходят. Черт. Повышенный уровень... ...микроазота. А также радиации. Так. Я на голову не порядок. себе ноголовой для ночи. Пошел он туда. Кстати, будешь землю? Доктор, я бы не советовал тебе выходить на открытое пространство. Пойдем, поспал себе ноголовку. Черт. Женя, переходи на другую территорию. скажу три мы переместимся из этой реальности в другую реальность и тестих учений ты забудешь навсегда на счет три раз два получиться раз два три Простите меня, прошу, <связь> без влучений. Женя, отвернись. Да, прошу, простите меня и прощайте, Дикерсона. <связь> <связь> К сожалению, Женя, и такое бывает. Всем Господи... Дикий сын. Все-таки он был хорошим человеком. Мне кажется, надо похоронить обычных людей. Что? Он, он же только что был здесь. Привет. Ну что, я ожидал меня здесь увидеть. Знаешь, кто? Я это ты. Конечно же, ты опять не будешь помнить нашего с тобой разговора, потому что я являюсь моим будущим воплощением. Но, знаешь ли, хочу тебе дать небольшой совет. Совет под названием Страшный зов. Я загружаю его в тебе в разум. Когда пройдешь, ты знаешь, что делать. Нет! Прекрати не это! Доктор! <свес> Женя, рани! Мастер! Он? Как он это узнал? Нет. нет, нет, нет! Доктор, почему ты так взволнован? О, да. да! Что ж здесь происходит? Какого черта? здесь появился, хотя телепортатор молекул, телепортатор частиц, точно, смотри, я правильно понимаю, что ты использовал такой телепортатор, что когда ты умирал, когда я тебя когда ты умирал, он сработал и должен был принести тебя в другую точку времени сохранить тебе жизнь. В твоем случае, как я понимаю, он сработал. Правильно. Все верно, он слишком поздно активировался. Боже мой. Подожди. Ты снова умираешь? Я правильно понимаю. Вторая смерть сзади, день. Тикерсон, хотел сказать, ты просто фантастический. И... Что он делся? Женя! Жень! Да где вы все? Что здесь? Черт матеретворится! Доктор! на этот раз. Я уже Я... Я просто не знаю о чем думать. Где мы можем находиться? и... Доктор, как же это меня все измотало? Это напоминает мне эти черты уписанные сны с мастером. Может быть здесь есть какие-то куполы невидимые, где мы можем выйти? Здесь вообще кто-нибудь есть? Сколько столетий, сколько эпох, мы Женя, уже погнували. Женя, это все? Прости, прости. О, черт, возьми. Нам нужно срочно найти выход. Смотри, Тардис. Тардис? Стой! Блядь, это может быть ловушка. Не могла же она так просто появиться. С каких временах мы ее искали? Да, да, да, да, да! Сирена головы! Появились ты наконец! Устал я от твоих шуточек. Давай уже поговорим с тобой на самом-то деле. О! А у тебя достаточно неплохая форма. Женя в Тардис. В тардис, Женя. Ты, ты уверен? Женя в Тардис. В тардис. Боже. Ты можешь мне показать, что происходит снаружи? Здравствуй, мой юный друг. Хорошо выглядишь в свои годы. Что же, давай поговорим с тобой. Просто поговорим. надо на меня свои руки доставлять. Я доктор, повелитель времени с Пятой Галифрей. Разверьте Костерполу! Мне тысяча триста двадцать лет! я уничтожал все. кого ты никогда не увидишь. И твоя жалкая никчемная планетка в никчемной солнечной системе. Тернее, у вас нет солнца. больше, чем ты обо мне, гора. В четвертой системе 120 миллионов световых лет от этого замечательного Млечного Пути находилась система раль на которой было всего три планеты. планета, на которой жили дети Даликов, которые погибли на Великой Войне Времени. Вторая планета, на которой жил кто-то еще. Это к черту их! Именно это огоны, на которой жили вы, Литовалы. Ты один из немногих выживших после войны времени летовалов. Переродился. Так я вижу человека не в стол, которых здесь миллионы. А нет. Не в стол Я слышала о тебе. Мы проходили это когда-то. Чернобыльская авария. А ты, человек из Чернобыля, мертвый, пожарный. Зачем ты зашел в человека ни в чем не бывалого? Ты зашел в ни в чем не виноватого человека. Его должны были похоронить, как и всех. Ты испортил ему жизнь. Или смерть. Это не важно. Ты портишь жизни людям. Ты портишь жизни существам. Предлагаешь сразиться? Я, повелитель времени, хоть и в теле ребенка, с тобой, с насиметровым идиотом? Я согласен. Твои звуковые сигналы меня не остановят! Фортуны! Черт, черт! Тартист, верни, пожалуйста! Верженный, жирный, безопасный. Дух. Ч ⁇ рт. Так, сейчас нужно вернуться в концу. в свою рубку. Женя! Женя! О, доктор, неужели <связывающие> ты очнулся? Тише. Что тише. произошло? Ой, да все нормально, вы там просто с по базаре побазарили, ты что-то пришел весь в крови. Ну, я тебя оттащил, еле-еле уложил. И потом Тардис у меня спросил запрос, куда я хочу отправиться. Ну, я и сказал на Марс. Мы вот как раз подлетаем уже. О, кафешка на Марсе. Тарди, ты про метро пять или про метро шесть? Ну ладно, то что Так, что ж. Тардис, вперед! Вот, это и есть Марс. Вон там находится кафешка для ребят. Пойдем, Жень, пойдем, пойдем. Я дышу. Я дышу на Марсе. Ну а что Технологии а -а -а -а. <сёк _> <Числовые сёк _> давно нашли вперед.